Приветствую, меня зовут Николай Котин. Я являюсь основателем обучающей системы по привлечению партнеров, разработчиком нескольких курсов по заработку, трафику и пассивному доходу. Недавно несколько партнеров задали мне вопрос, Николай, а можешь сделать автоворонку без лишних трудностей, чтобы ее каждый мог настроить за короткое время, без хостингов доменов и чтобы за сервисы вначале не платить и чтобы конверсия была оплат а, высокая на что я подумал чего хотя сейчас 21 век и ведь действительно можно создать очень классную воронку без хостингов доменов сайтов и чтобы воронка действительно давала денежный результат в то время как многие пытаются создать то, что с трудом может повторить опытный пользователь ПК, я решил пойти от обратного. И создал воронку, которую сможет настроить каждый в этот же день. Воронка открывается в два клика. Вам не нужно покупать домены, хостинги, настраивать SSL сертификаты, создавать сайты. Более того, вам не нужно на начальном этапе оплачивать сервисы для воронки. Плюсом вы на свой счет рассылщика получите 500 рублей. Я глубоко убежден, что у данной воронки будет высокая конверсия оплат, так как цифра, которой называется данная воронка, была заработана мною всего за один день. И уже внутри воронки вы узнаете, как повторить такой же результат. Данную готовую систему другие продают, кто за 5000 кто за 10 тысяч рублей. Вы же получаете воронку абсолютно бесплатно. Нажми ниже кнопку «Хочу воронку» и заработай свои 260 тысяч рублей. И если не за один день, то хотя бы за месяц. Ну что, стало интересно? Тогда увидимся внутри воронки.